Всем привет! Лето уже вышло на финишную прямую с 1 августа. Это что значит, что если вы планируете свое... Свой отпуск успеть еще организовать этим летом, стоит уже поторопиться. У нас в экспертных беседах сегодня говорим о отелях сети АКК. Это будет АКК Антедон, АКК Алинда и АКК Кларас. Начнем мы с отеля Акаалинда. Алинда. Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель агентства Банжур Ну а со мной всегда наша команда наших турэкспертов. Сегодня Алена Крюкова. Здравствуйте. Алена совсем недавно вернулась с отеля АК Алинда и, конечно же, узнала, скажем, все новинки данного отеля как же он э, функционирует, скажем так, в сезон. Ну, и Также наши э, наши ведущие тоже любят отдыхать в сети отелей. Вот в прошлом году отдыхали в Ака Линда, в этом будут ваканты Ака Антедония. у нас даже чашечки Сака. Ну, в общем, сеть мы эту любим. Есть, да, да, сеть мы любим. Давай начинать с Алинды. Всем здравствуйте, доброе утро, добрый день всем, кто присоединился к нам, рада вас видеть, а, хочу поделиться, спешу поделиться буквально неделю, как приехала из гостиницы Алинда, а Алинда, загоревшая, счастливая, довольная, мои эмоции просто бьют ключом, а, жили мы там неделю практически, отдыхали, кушали, загорали, купались, все просто супер, очень понравилось, отель, а, превзошел все мои ожидания, поэтому готова рассказывать о нем, а, наверное, без без остановок и рекомендовать всем нашим туристам побывать там обязательно. Ну, на самом деле, у нас многие люди, даже вот ну, многие люди, многие наши клиенты, да, путешественники Турбанжур повторно выбирают этот отель. И он, скажем, с, го, с года в год вот ну, придумывал что-то новенькое. Давай как, ну, разберем, да. да, вот подробнее расскажем такой краткий обзор, и дальше уже по новинкам каким-то возможно. А, вкратце, да, хочу рассказать про отель, а, про те красоты, которые вокруг. Данный отель находится в регионе Кемер. Это около 60 километров от аэропорта. Ехали мы с небольшими остановками около а, час-двадцать, наверное, час-пятнадцать, в зависимости от того, сколько отелей будет по дороге. но примерно это занимает где-то полтора часа с условием пробок, тянучек, ну, в общем, если вы прилетаете рано, то вообще без проблем очень быстро доедете. А, поселочек Кириш очень красивый, много зелени, много сосен, просто потрясающий воздух. А, единственный момент, может быть, кому-то не понравится, но нас это просто развлекало каждый день, каждый вечер, когда выходишь на балкончик, а, звук цикад. То есть они а, такие зверушки, которые раздают а, звук очень на высоких частотах, но это вот, действительно такой себе плюс, и многие туристы просто не могут Могут заснуть потом после, после э, других отелей, вот возвращается туда снова и снова. Из новинок могу сказать, что э, в гостинице А Калинда появился новый шикарный аквапарк. Раньше там было несколько маленьких горок, сегодня это прям полноценный аквапарк. Э, лично попробовала буквально две горки, потому что я не такой вот э, не экстремал, не любитель мокнуть, потому что там э, прически, помады, ресницы, ну в общем. В общем девочки, девочки, девочки, девочки, но я Собралась с мыслями, пошла, попробовала. К сожалению, на видео снять не смогла, потому что телефон мочить жалко на самом деле. А, вот. Но для детей, для взрослых, для молодых людей, там просто они колбасится круглосуточно. В этом аквапарке он на самом деле работает а, до 5 часов вечера, поэтому успеете, а потом можно уже идти дальше а, заниматься своими делами. Вот. Из а, важных новинок для меня, как для ценителя, это новая кофейня. Вот mm -hmm. просто на всех, наверное, фотографиях в инстаграме я запостила это чудесное капучино, которая каждое утро просто вдыхала в меня новую жизнь, потому что я любитель поспать, но так как ты на отдыхе, хочется подняться пораньше, иногда там встретить рассвет. И это кофе просто на любой вкус. Приходишь в кофейню, молодые ребята улыбаются, спрашивают, желают хорошего дня. И ты можешь выбрать по их совету, либо по своим предпочтениям, начиная от эспресса, заканчивая макиато холодное кофе просто невероятно качество зерна ну, просто действительно очень ароматные и uh, мне очень понравилось я видела очень многих людей которые берут стаканчики идут на завтрак либо берут стаканчики с кофе идут на пляж uh, для меня это был действительно плюс, потому что мало в каких отелях действительно есть такая фишка. В основном это кофемашины, которые выдают невкусную вот эту водичку, горькую, uh -huh. с каким-то растворимым кофе. А в линда это просто... просто песня. Ну, то есть в ресторане не стоит заказывать, да, то есть, наверняка, там тоже стоит эта машина, а потом уже просто, скажем, после завтрака, да, или перед завтраком в как любит. Вот ну, как uh -huh. раз можно себе такое устроить классное утро с кофе для любителей. На самом деле, можно и в ресторане взять кофе, там достаточно хорошего качество это кофе-машины угу. да это вот э, не такой как мы привыкли где-то вот в, в ларечках на улицу на взять там действительно хорошее зерновое кофе просто она очень э, слабенько то есть для любителей проснуться покрепче они могут заказать как у себя на баре где-нибудь э, в лобби баре там тоже есть хорошая кофемашина но вот с такой душевностью на улице сесть под зонтиком попить кофе с самого утра желательно вот пойти в новую кофейню да -да. вот поэтому для меня это знаете такое открытие и я думаю что вот для таких клиентов как я вот придумали такую фишку Кроме этого, из новинок в отеле э, могу выделить э, такую штуку, как... Э, вернее, не могу сказать, что это прям новинка, но э, они просто начали узнавать больше и больше людей, это поход в горы когда группа аниматоров два раза в неделю проводят э, поднятие на гору. Это для людей любого уровня подготовки, буквально три часа занимает времени. То ты... есть это было именно от отеля, я видела вот ваши эти типа, походы, да? То есть это именно от отеля такая анимация, Да. Такая тебе представляется, э, нас водила Настенька, замечательная девушка. Просто большое спасибо за организацию, за помощь. Она проконсультировала, что одеть, э, как собраться, э, сколько водички с собой взять, э, я не знаю, в водила нас, делала остановочки, все пожелания учитывала. То есть отель организовывает такой э, поход в горы просто для тех любителей, кому надоело просто каждый день заниматься одними и теми же активити, э, плавать, э, ходить на водное поло, э, играть в бассейне там, акваэробика. И вот для всех э, активных людей, которые привыкли к походам, мне кажется, это супер просто. И это бесплатно. И это бесплатно. То есть, может сказать, такая экскурсия бесплатная от отеля, ну, потому что реально классно же. Всегда смотришь на эти горы. Вот, когда всегда в Кимере смотришь. Хочется, да. Да, да. Но самому страшно на самом деле туда идти. Вот так вот организовано. Можно попробовать самому, то есть для тех людей, которые опытные ходят в горы, они могут сходить потом еще раз. Ну, первый раз желательно, конечно, с инструкторами под присмотром отеля. То есть отель знает, сколько людей выходит, сколько людей возвращается. Если кто-то там почувствовал жару, либо не очень хорошо себя чувствуют, они могут остаться, подождать группу. Вот. Mm -hmm. Но э, моя рекомендация для отеля сделать эту экскурсию чуть-чуть пораньше, потому что действительно в сезон жарко. Жарко. Mm -hmm. вот. ну, вообще, эмоций просто масса, потому что ты поднимаешься, ты видишь э, поселочек Кириш со всеми отелями, со всеми э, потрясающими, э, потрясающими пейзажами, а также ты смотришь на сторону Кимира. И вот где-то видео есть мои несколько фотографий, когда ты стоишь на горе, перед тобой целый простор, горы, сосны, вот эти потрясающие запахи. В общем, я в восторге. Спасибо да, отелю. Ах, Hotels просто молодцы. Отлично, хорошо, давай тогда что еще, по пляжу, да, что у нас на пляже, какой там, все-таки это галька, да, крупная, мелкая? Да, из особенностей отеля это место расположения, как я уже сказала, эта гостиница находится в поселке Кириш, из новинок на пляже могу смело сказать, что поменяли шезлонги. На, на пирсе оставили шезлонги еще прошлогодние, они пластиковые, без колесиков, но с матрасами. И многие люди, которые любят полежать, понежиться под зонтиком, почитать, послушать музычку, они занимают пораньше шезлонги на пляже, ой, не на пляже, а на пирсе. А на самом пляже шезлонги поменяли, они стали металлические с каркасом. И с колесиками, то, чтобы удобно было себе таскать на солнышко, в тенечек и так далее а, Места кстати, да. на самом деле всем хватало Я, как Сонька, приходила часов в 10, наверное Могла всегда найти себе на первой линии место а, то есть нет такого, как многие привыкли, что встать в 5 утра занять из Ну, надо отметить, это был июль месяц, то есть вторая половина, сезон, когда разгар. Уже сезон, да. Отель забит полностью. То есть, вот так впритык-притык. Угу. И мне было комфортно, когда мне не нужно вставать э, с позаранку. Хорошо. Давай по поводу еще питания. да, То есть отель работает по системе ультра все включено. Да, что чем кормили, чем поили, кроме кофе вкусного. Да, кофе это особенная моя любовь, поэтому я не начинаю каждое утро с кофе. Но кофе входит в часть моего завтрака. На самом деле для отеля такой ценовой категории, которую я звучу позже, по стоимости. Не переключайтесь. <смех> <смех> вот, могу смело сказать, что питание просто супер. Я э, как агент, побывавший в самых лучших отелях Турции, в самых лучших отелях Египта, э, не только Турции и Египта, но могу смело сказать, что питание отличное. Иногда не хватает какого-то разнообразия, потому что завтраки, как правило, они плюс-минус одинаковые. Э, вот, но выбор блюд на завтрак, э, он огромный. Начиная от красной рыбы, которой привыкли в Deluxe отелях, да, да, в, кстати, в, в да. отелях VIP уровня, шампанское. Которое тоже наши туристы иногда э, утром не прочь э, выпить вот, э, Каждое утро э, что-то есть такое, э, вот, на чем ты можешь остановиться, как основное блюдо Начиная там мясо, рыба, сосиски, ну то, к чему мы привыкли, яйца Заканчивая э, какими-то вафлями с шоколадом, с сиропами, с джемами Большой выбор йогуртов абсолютно Также очень важная штука – это детское питание на завтрак оно есть в изобилии, начиная от кашек, гречневая кашек, что для меня стало большим открытием, а также йогурты в баночках, айраны и детские пюрешечки. Mm -hmm. То есть детский стол на завтрак. Я даже иногда туда подходила, могла себе что-то... Mm -hmm. Вот так объедал. Объедал. Да, деток. Потому что я как человек, который на здоровом питании. Во всяком случае, да, в первую половину дня я на здоровом питании. Mm -hmm. А второй как получится? А потом уже, да, не хватает, потому что мороженое. Кстати, про мороженое, боже, я чуть не забыла. Это огромное количество пакетированного мороженого упаковочного и мороженого на развес. То есть кто что любит, можно смиксовать себе несколько вкусов на развес. Можно взять себе в упаковках Magnum и еще какая-то марка. Я, честно говоря, сейчас ее не очень хорошо вспомню, но мороженое потрясающее. Оно не очень большое, то есть ребенок может смело взять одну упаковочку, там через часик прибежать схватить вторую, они небольшие, то есть ты не обьешься, но можешь попробовать много всего. Мороженое очень классное. То есть э, за это тоже спасибо гостинице Ака, э, Ака Линда, в частности, потому что такого мороженого очень редко можно встретить в Турции. Угу. Вот. Из питания могу также выделить напитки. В этом году появился туборг. Бутылочные, то есть пива на разлив у них нету, Это все а, идут а, бутылочные напитки. Кока-кола, фанта также в стекле, что тоже немаловажно. А, при входе на пляж а, стоят большие холодильники, где можно выбрать а, холодный чай, холодные соки в пакетиках, водичку, газированную, швепс. То есть это все в маленьких бутылочках. Очень удобно. Взял с собой бутылочку, пошел на пляж, идешь Кстати, к душу, хол... и взял. холодильнички холодильнике тоже удобно. То есть да, не надо ждать, ну например, кто-то ждет какой-то коктейль это там алкогольный супер. или еще что-то. Да, ты себе подошел и взял. Делает. Да, это вот прямо по дороге ты берешь полотенце, берешь себе водичку, дети постоянно бегают, берут себе сачок, берут себе кока-колу. Конечно, это на, на выбор, на усмотрение родителей, но те дети, которые хотят, они могут себе сами подойти, то есть им не нужно стоять в очереди, вот на эти лестнички подыматься к бару. Вот. А, поэтому для меня это очень удобно. Единственное, я понимаю, что это лишний расход пластика в свое время, да, потому что водичка она в бутылочках идет. Вот. Но... Я думаю, это очень удобно для тех, кто не хочет искать большие бутылки с собой конечно, из номера, конечно, да, потому что в номере также есть мини-бар, который пополняется ежедневно, начиная от соломки, заканчивая пивом, заканчивая соками, водичками. То есть это все в изобилии есть каждый день. Отдельная, наверное, отдельный момент могу рассказать про питание, то что вы спрашивали. В гостинице большой выбор каждый день разных мясных блюд, что немаловажно, потому что ты не ешь целый день курицу либо рыбу. То есть для меня основной это морепродукты, то есть рыба, какие-то раки каждый день, крабы, вот такое чего-то хочется. Когда ты на море, хочется все-таки не мясо кушать и курицу каждый день, а больше рыбку. Рыба на гриле была каждый день. То есть на обед и на ужин для меня это рыбка, салатики, какие-то мясо. То есть я попробовала, конечно, все как ответственный тураген чтобы сказать, что да, питание супер. Вот. Но кроме этого была и баранина, которую коллеги очень хвалили. Очень вкусная перепела, очень вкусная индюшка, очень вкусное разнообразное мясо, шницели и так далее. Но Я уже молчу про кольца кальмаров, про раки, которые каждый день... То есть Выбрать можно все время. Готовят э, турецкие вот лепешки, как сейчас. Вот это один из моих э, обедов. Завтрака обеда Завтрак обед ужин, да. То есть голодной я не оставалась, при том, что я человек капризный в плане еды. Mm -hmm. То есть по питанию могу поставить твердую пятерку. Под конец отдыха я уже перестала ходить на обеды, потому что мороженое просто затмевало все. Вот так вот, можно остаться без обеда, заедая мороженое. Да. Ну хорошо. Что, давай тогда еще, может, скажем, что там для деток у нас, да? Угу. И будем переходить к вопросам. А, да, с удовольствием. Расскажу, что про детей. А, для сети АКО Hotels, в частности, для гостиницы АКО АЛИНДА приоритетом стоит все-таки детский отдых. Гостиница все-таки идет для семейного отдыха, для спокойного, кроме развлекательных мероприятий возле бассейнов, возле а, пляжей, когда это дартс, боча, стрельба из лука, зарядка йога, на которую тоже ходила, особенно в первые дни, когда у тебя много энтузиазма, и ты думаешь, что ты все успеешь, ты ходишь везде, чтобы все попробовать. Для детей особое внимание. А, самое интересное, это вечернее шоу, когда у них происходят а, пижамные вечеринки, когда детей отпускают в детский клуб от 4-х лет, а, они там начинают устраивать свои какие-то пати. Пижамные? Пижамные вечеринки. Ага, ну вот так вот, у нас утренний поздний завтрак пижамный, тут скажем, можно тоже вечеринки, да, да. а там у детей свои, но ну, мне кажется, детям вот эти вот какие-то еще тематические, это вообще что-то такое. Для знаешь. них это такой да. join activity, когда они могут вместе провести время, посплетничать, поиграть, поколбаситься, ну, в общем, для детей там рай, на самом деле, я слышала от многих туристов, вот мы так сидели, общались на пляже, либо в ресторане с кем-то, они говорят, да, для детей здорово, единственное, зависит от ребенка, насколько он активный. То есть есть дети, которым хорошо с мамой под когда где-то посидеть, пасочки полепить. Но большинство детей, они участвуют во всех этих мероприятиях. Я молчу про мини-диско, когда собирается просто толпа, и они начинают кричать, петь эти громко песни, арам цам цам арам-цам-цам. Вот это все, когда ты уже под конец отдыха просто выучил всю программу детского мини-клуба. Но, Особенно интересно это дни а, Питера Пэна и Тинкарбелл. интересно очень а, дни, а, как же они называются, М -м, индейцев, когда они ищут там сокровища, когда они разукрашивают себе лица, одевают какие-то сумасшедшие наряды. Вот, также а, мы попали на день а, Family Fest. Это особый такой праздник, за ним нужно следить. Вы обращайтесь, мы расскажем, когда эти дни, когда действительно в отеле для детей просто раю. Приходят огромные костюмированные а, Актеры, наверное, да, там прям профессиональные ребята, которые одеваются в супер костюмы, ходят по территории, водят детей, хороводы. В общем, они рисуют, лепят. Кстати, одна туристка нам рассказала, что они за неделю привезли с собой пол чемодана всяких handmade штук, когда дети, начиная от лепки из глины, рисования песком, какой-то папье-маше, в общем, дети заняты каждый день. Ну это, кстати, классно, то есть да, не просто пляжный отдых, да, то есть да, какой-то там мини там, ну mm -hmm. не знаю, там что-то посидели в каком-то душном мини-клубе, да да. да, да, ну максимум порисовали, да, то есть а вот настолько заняты, интересно, Креативно, ну, в плане развития ребенка, в плане креативности, мелкой моторики, также с ними занимаются преподаватели если там у ребенка какие-то особенности потребности это все можно на месте организовать вообще без проблем поэтому смело детей с четырех лет отправляем туда единственное что э, режим работы мини-клуба он э, не очень широкий то есть это буквально 4 часа в день но ну, соответственно когда там э, не очень жарко до обеда и после обеда вот собственно все вот эти activity в плане э Клейки. Ну, зато наверное, скажем так. Да, недолго, но качественный. поэтому единственное, могу да, посоветовать АККО Хотелс, может быть, на будущее как-то сделать этот мини-клуб, ну, хотя бы там где-то с двух лет до трех, чтобы была какая-то специальная группа, потому что очень много туристов там отдыхать именно с маленькими детками, потому что шикарный климат, шикарное море, и, возможно, они задумываются, когда-то сделают вот такую... Реновацию мини-клуба И он может быть полезен для всех семей Со всеми детками mm -hmm. Хорошо, ну что, давайте тогда перейдем к вопросу Потому что рассказывать, мне кажется а про это край... можно, можно долго Вот, Как раз по поводу деток и спрашивают Подскажите, пожалуйста, есть ли в отеле Прогулочная коляска для ребенка Два с половиной года В аренду и под залог ли она? Да, кстати, хороший вопрос. Я немного видела э, туристов с колясками, но очень э, часто было, что мама с одним ребенком постарше и с коляской в, э, с маленьким совсем... А, а коляски есть а, в аренду а, Очень классного качества То ли чика, то ли а, Вот какие-то не, немецкие коляски uh -huh. прям предусмотрены для пляжа И они берутся, по-моему, под, под Залог 100 евро, если я не ошибаюсь uh -huh. Ну тоже может, стоит, стоит отметить Что, ну, как бы, если залог в сезон, нет, Залог возвращается, да Но, опять же, количество колясок Какое-то может быть все-таки ограничено Если прям все попросят, наверное, одновременно с маленькими детками То, возможно, может ну, не хватить но Стоит об этом, может, заранее попросить если есть такая необходимость. Но с другой стороны, все-таки очень часто берут с собой уже коляски там удобные mm -hmm. в аэропорту. Но когда просто у тебя двое детей, ты не можешь взять и коляску, и чемодан, и двоих детей и так далее. Поэтому для таких туристов, особенно для одиноких мамочек, которые переживают, как они смогут там э, все это разрулить, э, мы при бронировании в э, гостинице со своей стороны берем на себя ответственность связаться с гостиницей, попросить у них коляски, попросить у них горшок, попросить у них вот какой-то детский манежик поставить, э, попросить номер где-то по ближе к мини-клубу, вот, поэтому м -м, не переживайте. Так я вот просто говорю о том, что нам нужно, да, об этом, ну, скажем, Заранее. если это и есть такая необходимость, сказать, и мы все для вас вот это, да, организуем в отеле. Хорошо, дальше, здравствуйте, скажите, пожалуйста, в отеле можно взять утюг и сколько это стоит? Это для тех, кто хочет всегда быть на высоте и даже на отдыхе, да, чтобы была, скажем, безупречная одежда. На самом деле, да, я тоже привыкла брать с собой натуральные вещи, чтобы не было жарко, чтобы она смотрелась красиво, то есть не синтетику, а что-то а, хлопковое, что-то из вискозы, то есть ты хочешь быть легкой, а, такой всей а, на отдыхе красивой, не хочется быть мятой. Да. А, мы брали утюг под залог 10 евро. Под залог, соответственно, он тоже возвращается. Да, он возвращается. Единственное, что его нужно позвонить, есть специальный колл-центр, который на любые просьбы в течение 10 минут тебе принесут все, что угодно. Начинает от полотенец, если вдруг тебе что-то нужно дополнительно пополнить мини-бар, может быть, что-то убрать дополнительно. В частности, утюг, звонишь на, в колл-центр 666, и тебе все организуют. Потом еще перезвонят, спросят, вам ли все нравится, все а -а -а. ли работает. В общем, сервис на уровне. Отлично. Ну и вот, кстати, для тех, кто беспокоится заранее и знает, что в октябре тоже классно отдыхать в Турции, вот спрашивают в октябре, большой? я тут большой компанией, по системе «Ультра все включено». И вот вы прочитали о том, что бары с алкогольными напитками работают до 12 ночи, после алкоголь уже не наливают, так ли это? До скольки же работают бары? Ой, хочется, да, отдельно выделить спасибо гостинице за то, что она предоставляет возможность потусить, Поздно, для людей, которые встают поздно, им хочется погулять. Это не только семь с детьми, есть действительно молодежь в гостинице, у которой а, потребности немножко другие. Они живут ночью уже, когда не жарко, когда хочется посидеть в баре, пообщаться, выпить какой-то вкусный коктейль. А, мы сидели до 2 часов ночи в бассейне, а, в баре возле а, пляжа. Он работает до двух часов ночи. То есть там можно заказать любой коктейль. Уровень алкогольных напитков, так как это ультра инклюзив, очень много импортного алкоголя, то есть могу выделить это отдельно, то есть для тех компаний, которые так, что нам купить в Дьютифри, могу точно успокоить, сказать, что э, в free не нужно покупать ничего, если вы не планируете там тусить до 6 утра, например потому что в гостинице до двух часов ночи можно все попробовать, начиная от э, Бейлиса для девочек, Блю Курасау, сделать любой коктейль типа Мохито э, Боже мой, Кровавую Мэри, э, пина коладу, что угодно также есть очень качественный алкоголь крепкий. Это виски, это э, коньяк, тот же мартель, тот же хеннесси. Лично попробовали, я не любитель крепких напитков, но э, по качеству определили, что это все супер. На самом деле, поэтому рекомендую э, для тех людей, кто любит э, качественный алкоголь, также шампанское вино. Все есть, в ну, гостинице. Хорошо. Ну и, конечно же, ваш вопрос, как всегда, а сколько это стоит? Да, какая же стоимость данного отеля? Мы всегда готовим самые актуальные, лучшие предложения. Но напоминаем, что стоит запрашивать на ваши даты. Звоните, пишите, обязательно вам ответим. Давай, по ценам, что там Ой, По ценам. Самое интересное, самый важный вопрос да. Дело в том, что на ближайшие даты гостиница сети Ака Хотел, в частности, гостиница Ака Алинда, они все забиты. Mm -hmm. Так как больше половины гостей – это постоянные гости, они знают, что гостиница уходит на стоп-сейл, то есть на, на стоп-продаж, и забронировать в ближайшие дни невозможно. Поэтому, дорогие друзья, дорогие туристы, очень рекомендую все-таки а, гостиницу бронировать заблаговременно. Она не становится дешевле по горячим турам, ее просто не бывает. Mm -hmm. Для тех, кто рассчитывает именно на это, звоните, мы все расскажем. И на любые ваши даты, на любое количество ночей, 6, 7, 10, 14 ночей, неважно. Любой каприз, любая категория номер. Есть и семейные номера, есть номера стандарты. Сейчас озвучу самое интересное: это бархатный сезон в гостинице до конца октября. Море теплое, погода где-то градусов 29 30 море до 25 градусов будет. На 12 октября 7 ночей на двоих гостиница стоит 1135 евро. Что, в принципе, как для опытного турагента могу сказать, что цена супер. Да, Соотношение на... цена-качество, 5 звезд, первая линия, территория небольшая, зеленая, отличный мини-клуб, отличный а, а, ресторан, отличные бары, а, ну, вот на самом деле много нашел, очень понятно. да у него постоянных гостей, но и время первая половина октября, то есть да вот 12 октября, октября в частности, вот сама очень люблю это время, то есть действительно нет уже такого и наплыва, ласковое солнышко, ты можешь целый день вот ну вот нет вот этой да пляжной жары в обед, скажем тогда, да, нужно да то есть можно целый день отдыхать на пляже, вот то есть и плюс море действительно прогрето. Кто любит отдыхать на майские праздники, то здесь будет вот однозначно теплее, потому что да вода прогрета после лета. А на майские праздники гостиница стоит чуть дороже, потому что вот праздники. Так. Если мы говорим с вами про размещение а, двоих взрослых и ребенка до 7 лет, а, в гостинице Ака Алинда стоимость получается также на 12 октября 1350 евро. Mm -hmm. То есть дети а, не платят за отдых там, они, грубо говоря, платят только за авиабилет. Только за авиабилет. Я, кстати, всегда говорю о том, что действительно, когда такая вот, ну, видно, что это такая небольшая разница, а у нас цена стоит на, на Ака с четверочку, а мы сейчас про Ака Алинду. У нас вот такая небольшая техническая заменочка. сейчас мы поставим вам цену. Цену на Калинду И у нас, вот всегда говорю о том, что если такая небольшая разница, ребенок платит только за авиаперелет, вот в хорошем отеле это всегда выгодно, потому что, выгодно. да, то есть ты, например, берешь даже, если на больше дней, то вот эта разница за ребенка всегда сохраняется. Но у нас режиссеры, наверное, там не могут сейчас поменять, но вы цену, в общем-то, услышали. А как Ларас, у нас тоже будет следующий отель, так что обязательно тоже о нем расскажем вам и стоимость, и о самом отеле. Хочу также сказать да. про стоимость на ближайшие даты, ближайшие заезд в гостиницу не самой космической стоимости это 23 августа накануне дня независимости mm -hmm. когда можно на недельку слетать вдвоем отдохнуть погреться на солнышке шикарная погода сейчас температура воды около 26 градусов уже кстати и на двоих 1495 евро ну, что тоже, в принципе в -то, тоже, тоже да. супер для такого сезона для такого отеля если у вас есть другие даты звоните в офисы компании Tour вот мы с радостью вам почитаем расскажем а если какие-то вопросы, также пишите, да, звоните. Да, да, конечно же. Вопросы, думаю, однозначно будут. Вот тоже да. нам, да, пишите, звоните. И мы тоже переходим еще в блок отзывов. Уже быстренько э, рейтинг отеля данного э, АК 4,69 из 5 возможных на сайте Топ Hotels. Мы, конечно же, ориентируемся на отзывы наших клиентов, проверяем сами, да, а, вот. да. но, тем не менее, тоже смотрим по рейтингам на сайте Топ Hotels и разбираем э, отзывы. Начинаем, как всегда, с плохих, вот. И вот, кстати, пишут э, те, кто мы снова вот решили поехать в отель, да, вот повторные гости. Долго я искала, что были плохи, плохие отзывы, вот соленые смотрели, смотрели, где же эти плохие отзывы, но на самом деле 4,69 высокий рейтинг. Вот, да, и вот пишут по поводу ресторана. Первое, что нам бросилось в глаза, это огромное количество мух в ресторане, которое не дает спокойно поесть. Официанты в этом году стали хуже. Если в прошлом году стоило прийти в ресторан, как и сразу подбегал официант и спрашивал, какие напитки желаем, то в этом году официантов не дождешься. Даже если кого-то встретишь, и что-то закажешь, то невелика вероятность того, что тебе принесут твой заказ. Днем в интернет невозможно зайти, так как все долго грузит. Пляж, Люди встают в 5 утра и идут занимать лежаки. Кладут полотенце и личные вещи. И уходят дальше спокойно спать. Мне кажется, может с вечера, с вечера кто еще не уснул, кладут этот полотенца. В прошлом году были пластиковые лежаки с матрасами. В этом году они остались только на пристани. на пляже сделали металлические лежаки на колесиках без матрасов. Я вот просто не могу понять, это как минус или это как плюс. Ты говорила, что это наоборот хорошо. Я так поняла, что для многих это минус, потому что каркасные шезлонги на пляже, они жестче, чем э, пластик сверху а, матрас В этом плане Просто они мокрые, эти матрасы намокают ну, да, Ты, ты приходишь тоже, сверху, да. садишься на мокрое, оно не просыхает На самом деле для меня каркасные шезлонги плюс угу. да, То есть ты пришел, ты можешь сесть даже после кого-то без полотенца Это не будет... Э, ну тем более, я да, все-таки всегда, как правило, с полотенца тоже, да, то есть соответственно. Но плюс в том, что э, отель все-таки заботится о э, чистоте, о исправности шезлонгов, и, например, на пирсе я увидела аж один шезлонг, который был без матраса, с немножко подкошенной ножкой, они его унесли через два часа, uh -huh. после того, как его обнаружили. А, то есть они обновляются, постоянно происходят какие-то реновации, что-то подкрашивают, что-то э, достраивают, что-то меняют, освежают, поэтому э, э, замена шезлонгов, мне кажется, это плюс. То есть кому-то просто некомфортно, тогда да, вам нужно идти на пирс Либо а, есть такая зона, сразу при входе на пляж, она чуть дальше от воды Там есть э, э, деревянный парапет и там шезлонги тоже с матрасами, пожалуйста То есть есть выбор Да, по поводу э, мух Честно говоря, за неделю ни одной мухи в моей тарелке не оказалось, честно. Я в основном, правда, сидела на улице. Есть с левой стороны шикарная зона с тенечком под огромным фикусом, и там ни одной мухи нет. Может быть, в ресторане, когда залетают мухи, их там же не будут ловить да, специальными мухобойками или еще чем-то. Вот но Ужиная в ресторане, именно в самом здании ресторана... На ужин я ни одной мухи не видела, честно. Ну, есть... не знаю, может, какой-то наплыв был или еще что-то, то есть, может, где-то действительно, но это все-таки природа, то есть, да, старается обрабатывать отели, угу. то есть все вокруг, и действительно каких-то там, и даже просто по территории, мне кажется, сложно встретить какую-то муху, вот, но бывает всякое, где-то, наверное, не знаю. Нашествие мух Возможно было Ну хотя опять же, это, ну, они же, я так понимаю, что они просто Летали где-то, ну то есть это не то, что там Не дай бог блюдо, да, не ты виде, прям да. Вот себе, да, то есть Приготовленная. Хорошо Ну вот тоже отдыхали с семьей С дочкой, получается, с момента приезда Ребенок ежедневно спрашивал, когда мы Туда поедем еще. Крутейший Мини-клуб для край. Каждый день по расписанию с детьми занимаются Преподаватели, все русскоговорящие Чего только не делали за 10 дней Искали сокровища, искали виннипуха пуха устраивали Пижамную вечеринку, то, что тоже да. рассказывала, Олимпийские игры, праздник фей. Делали пиццу, катались на, мыл, на мыльной горке, на банане, ездили плавать с дельфином, ежедневно отправлялись на мини-диско, делали картины из песка э, поделки из камней. Ну, в общем-то, мне кажется, можно рассказывать и рассказывать. Что касательно взрослой анимации, мы, кстати, не очень ее затронули, э, тоже скучать не придется. Днем, днем волейбол, водное поло, акваэробика, йога, бочи, Один раз была пенная дискотека, бинго-шоу. Я, правда, ни в чем не участвовала, зато муж не пропускал ни одной игры. Ну, в общем-то, да, кому это интересно, вот, может поучаствовать. Вечерами на сцене крутые танцевальные и акробатические шоу с участием приглашенных коллективом. И вот еще один отзыв, хотела тоже отметить, где здесь есть по поводу питания. Мини-бар с пивом, колой, фанты, спрайт, печенье, соленые палочки пополнялись ежедневно. Так, питание, не знаю, так, ассортимент еды в отеле, как у себя дом, в отеле, еды в отеле, у себя дома, но тоже все... Так, что-то чуть-чуть. Что не другое. знает, где питаются, недовольны. А, вот, пишут, что недовольны, вот, и где они питаются, так как все э, фрукты, э, ну, как бы не понимают, кто пишет плохие отзывы по поводу питания, так как здесь есть фрукты, черешня, песок, э, нектарины, яблоки, арбуз, дыня в доступе с утра и до вечера не ограничено. Напитки в холодильниках по территории, безалкогольный айран, алкоголь действительно качественный, импортный сам, пил, виски, э, джемисон, а также пиво бутылочное голд. И вот э, так э, в выборе коньяк, джин, водка, виски, вино, текила, в общем пейте смело. В общем. А, ну и конечно же, вот еще тоже отмечают морепродукты, крабы, раки, креветки, кальмары, лосось, форель, а, как на гриле, так и слабосоленные. ну в общем, можно, я уже это время обидел, но я уже, уже захотела тоже этих морепродуктов и арбузов и всего-всего побольше, но, на самом деле можно говорить об этом отеле очень долго, еще мы обязательно вам все расскажем, мы вас ждем в турбанжур звоните, пишите нам, но мы продолжаем наши экспертные беседы и переходим к следующему отелю сети Акам.